Привет, Макс. Всех желаете успехов. Вот, получил новое сообщение на 0 Еще одно. Вот, читаем, что у нас тут пишут. Ага, начинающий барабанщик. Вот я давал объявление, что начинающий барабанщик. Уже начал играть с группой одной. кавер версии Вот, что он тут мне пишет. Конечно есть, спрашивает, гитар есть, только версия, пятерку давай, шестерка у меня не ставится. Ну, а ты имеешь в виду, в виду программа? Саму программу, блин. Ну вот, он наверное, имел в виду, я не знаю, что он имел в виду, Вот OLX доставочка Вот я продал тут реально Три товара вот. Книгу Манипуляторную мышь и монету 1945 -го года Вот все оплачено Смотрите Рекомендую пользоваться OLX доставочкой Классная тема Помогает продавать Надо было все это поставить действительно, До нового года чтобы бы уже это все распродал нафиг. Тогда же была бесплатная доставка Людей денежки были сейчас Новый год, вот только сейчас люди начали, вот сегодня такое, начало февраля, и уже только сейчас люди начали, начали только люди себя приходить, после нового года у них у всех кошельки пустые, каникулы всякие эти дурацкие, да. Еще не все в Польшу укатили рабами работать на западный мир. Они думают, что если они в Польшу покатят, то они там денег заработают. Ага, чтобы эти деньги сюда завести, там налоги такие, надо будет бахать. А вот, кстати, да, что-то он еще написал. Вот снова, снова сообщение пришло. Вот начинающие барабанщики считаю, Уп, это я. Так вот, сейчас он пришлет что-то. Судя по всему. Он напишет, то скачай сенета табы, у меня тоже 5 стоит. А -а -а. М -м, не нашел. У На эти песни. Вот. Таскачай, скачай сенета табы, у меня тоже 5, 5 стоит. Я ему пишу, я, на, я не нашел на эти песни. Вот, ну не знаю, сейчас попробую еще, может быть я это, ленивый. Привык, я это, vip персона привык, что мне все дают, готовенькое. Вот, а ну-ка, сейчас попробуем. Это он сказал не надо. Так, что у меня есть, ага. Вот это у меня надо тему. Вот, мне нужна тема. Why you only kill me when you hide а ну, Сейчас я эту попробую Найти табы на эту тему Сейчас попробую найти Так, табы Вот, я не вижу тут табов Табы, а ну-ка А есть версия 2. А ну-ка. Может быть действительно получится сейчас оно. А ну. Ага. Что-то тут. Табы какие-то неправильные, блин. А скачать тю, файлом тю, что мне это. Чё я буду вот, это все? Переписывать, делать мне больше нифига Да, ага, делать не больше. Нечего вот это сидеть, переписывать. Ч ⁇ это шо? Вот уже мудозвоны не могут по нормальному сделать. Ч ⁇ это шо? А -а -а. Это вот та же фигня, да? Версия 1, блин. Ну, и шо? И что тут опять, блин, а где это самое? Файл для скачки, ну где? Я не вижу, ч. Ч это шо, блин? Тем более тут гитарные табы. Нахер мне гитара, ч? Гитара, мне. Мне барабаны нужны, ч. Нахер мне эти дебильные, блин, гитары, ч? Вот, брим-бим-бим-бим-бим. Нафиг она мне надо, бим бим бим. Вот. Аккорды всякие. Бзим-зим-зим, бзим, зим, зим. -зим, -зим, -зим, -зим. Ну, одет табы, блин. Нет тут табов никаких. Не нашел я табы тут. Где тут табы, а? Ну, где? Не вижу я табов. Может быть набрать эту группу сейчас оно. Может быть целиком на неё что-нибудь есть она Мама. ну это у меня есть все ну еще два его на блин это это да, полно всего этого ну все это у меня есть ну ну есть это есть да тут блин искать буду по, по 3 часа блин что мне заняться больше нечем искать вот не, барабаны учить надо, если я буду сидеть в интернете искать, блять, так. И, блин, них, хрена не выучу. О, ответ. Люди не понимают. Мм, молодец, Ладно Молодец, ну если я буду искать сам То мне некогда будет заниматься на ударных Я же еще и другими делами Как и ты, и вся группа занят А у вас, я так понял Есть Табы И миди на эти песни. Ну все, пока-пока.